Ну что ж, добро пожаловать на канал Режеополучения. И, конечно, если вы перешли на этот ролик, это означает только одна. У вас есть PlayStation 3, и вы не знаете, что с ней делать, так как игры на нее не уходят, а играть в нее надо. Но, а что делать, если у вас нет денег на PlayStation 4? Есть способ какой-то прокачать PlayStation 3 до уровня версии 4, конечно же, с какими-то минусами и плюсами. То есть, это означает, что она будет как playstation 4 но возможно она не будет выдавать фрейм рейд или тот же fps как на playstation 4 и конечно же если вы перешли по этому ролику то вы хотите это сделать прокачать playstation 3 до уровня playstation 4 но не знаете как это сделать и конечно же я бы хотел сегодня вам показать но досмотреть ролик до конца так как в конце кое-что будет и уверен что Многих это вас разочарует, но, возможно, кто-то просто мне напишет тот комментарий, которого я, конечно же, не ожидаю. И вам интересно? То мы начинаем. Погнали! Но прежде чем я вам покажу, как это сделать, для начала я бы хотел показать вам один видеоролик, на который я наткнулся вообще случайно, набив в поиске в ютубе просто PlayStation 4 и мне выдал ролик, где чувак якобы прокачивает из PlayStation 3 в PlayStation 4. А вот здесь мы и начинаем туториал, как это сделать. Суть заключается в том, что вы не можете прокачать PlayStation 3 без PlayStation 4 или иначе для этого всего нужен диск с игрой от PlayStation 4. Откуда он у вас будет? если вы не купите ее без playstation 4 если у вас playstation 3 догоняете да? логика ладно вся суть заключается в том что вам нужно playstation 3 подключенная к интернету и диск от playstation 4 а человек который это все делал он же использовал диск от call of duty и вся суть заключается в том что не нужно никаким быть программистами нужно просто вставить диск от playstation 4 в playstation 3 а, вам выдаст такое меню что вам нужно обновить систему там еще будут другие конфигурации точнее другие менюшечки и, короче, другое что-то. вам нужно выбрать систему Upgrade, то есть апгрейднуть систему до PlayStation 4. А дальше у вас проходит обновление. После обновления, конечно же, это все скачивается из интернета. Вы ждете, соглашаетесь. И о чудо у вас на PlayStation 3 выскакивает PlayStation 4, сама же система. Ситуация заключается в том, что якобы PlayStation 3 распознает диск от PlayStation 4 и думает, что нужно просто обновить систему. Это происходит за счет интернета, ведь, как утверждает человек, который это все снимает, на диске от PlayStation 4 есть какие-то программные обеспечения, и даже говорит вначале, что можно это сделать без интернета, к чему, кстати, я не уверен. А вся суть в этом вот и заключается. Только один вопрос. А как PlayStation 3 будет вытягивать игры от PlayStation 4, если, ну, нужно понимать, что PlayStation 3 в несколько раз слабее по характеристикам своего железа PlayStation 4. Кто-то скажет, что может быть просто меньше FPS, или в PlayStation 3 можно как-то настроить графику. Но вот я вас разочарую. И конечно же вы возможно попробовали этот метод, а я скажу, это не работает. Да, ребят, поэтому я искал, досмотрите до конца. Я бы хотел просто провернуть миф того, что те люди, которые пользуются этим способом и пытаются как-то обогреться свой PS3, к сожалению, это не получится. Да. Это очень большой минус И если вы это попробовали, соболезно У вас ничего не получится И он просто не сочтет этот диск И выплюнет вам его обратно А если вы просто хотите апгрейднуть PlayStation 3, то есть лишь два способа Либо ее просто взломайте, Либо попробуйте установить туда Windows Либо Linux, что будет в принципе лучше Так как PlayStation 3 уже давно не обновляется В принципе на этом метод и заканчивается Да, это неправда PlayStation 3 попросту нельзя апгрейднуть Просто я бы хотел не натыкаться больше на такие ролики по поводу того, как апгрейднуть PlayStation 3 на PlayStation 4. Поэтому говорю вам, что этого делать нельзя и даже не пытайтесь. Ну а с вами был Рыжийоплаченец. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Увидимся в следующем ролике. Всем пока.